так здравствуйте подписчики моего канала и тоже по э, просьбам моих подписчиков э, хочу меня спрашивали каких лучше всего с каких кур лучше всего начинать ну что я вам могу сказать вот в принципе неубиваемая порода может жить и в холоде и нестись при этом но они немножко шебутные это порода ломан браун Яйценоскость у них довольно большая, 320 яиц. 320 яиц в год. Но это кросы. Больше максимум их можно держать два года. Потом уже будет не Яйца у них, так как они несутся каждый день, яйца у них имеют непосредственный ну, вкус. Вот у меня здесь черная бородатая в принципе тоже могу рекомендовать как для начинающих тоже неплохие курочки начинают быстро нестись но у них яйценос поменьше ну и вот черная московская по моему тоже в принципе неплохие курочки только вот бестолковые яички кидают где хотят ну и Можно брам, конечно, но они немножко более привередливые, хотя по холодостойкости одна из самых холодостойких пород. Маранчики, ну не знаю, как начинающим стоит, не стоит. Ну вот мини мясные, мини мясные у нас это вот мои сейчас уже самые любимые курочки. Несутся не сглазит как пулеметы очень рано начали блин имеет вес но ну, не менее полутора килограмм кушают в принципе не так уж и много меньше чем мораны в раз несутся не... довольно таки Нет. хорошо вот рекомендую породу в принципе кто хочет породу Аникроса, Яйца у нее очень вкусные. Ну, в конечно, яйца покруче, но у этих одни из самых вкусных яиц. Мясо, в принципе, можно и на мясо, и на яйца брать. Мясо у петухов, ну, средней паршивости. Марана, опять же, вкуснее. Но я бы не сказал, что плохое, но бывает и лучше. Но чем они хороши, то что здесь, в принципе, есть и мясо, мало корма и яйца. И все при них.